Колыбель. Колыбель. Колы что? Бель. Колы кто? Бель. Ты дебил? Кто? Она мне нужна! Это из-за нее мама умерла, блин. Я, я ненавижу, лучше бы она сдохла. Эй, hey, Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, ваш Сантьяго. И сегодня продолжаем прохождение за Medium, игра, которая задушила нас своей э, достопочтенной длительностью в простом прохождении. Если ты заварил для себя крепкий чаек... Приготовил пару плюх, тогда мы начинаем. Hey, uh, тут, тут, тут. тут даже загрузка долго. Не говори, ой, тут просто, ой, я сейчас как представлю, сколько мне еще идти. У меня просто уже шишка встает. у меня я не могу. Это, это очень долго. Можно было мотнуть хотя бы скорость прохождения, там поставить X3 скорости и такой, фью. но нет. Но нет, напоминаю, даже загрузка. Она душная и долго. Этот мотыль меня за все эти серии уже разнес. Я устал проходить эту гардобану игру, но... Но посмотрим, попробуем ее за один раз и пройти в целом. А что это у нас? Опа, все прогрузилось. Так, вспоминаем, пробел э, КТРЛ это самый, что ни на есть... Наш детектор сверхспособностей Так, на шифте пробегаем Пробегаем в старый разваленный дом Который тут якобы когда-то существовал Так, Мариана Сосредоточься Когда-то это был тв и твой дом Нужно зайти Нужно найти что-то там, за что мы что-то там Сильно обгорел, но еще мне пригодится Зачем тебе доска с бабочками? Интересный, интересующий меня вопрос Тут вроде бы ничего не подсвечено, значит мы нажимаем Q и отходим Отходим, здесь у нас в кустах лежит, опа, кресло Кресло я люблю, люблю все, что связано с креслом Так, мы взяли фотографию, Марьяна, семейная фотография Жаль, что ее просто оставили здесь и забыли Угу ну, она у нас ничем не подсвечивается, соответственно, что мы пропускаем, э, бежим дальше к следующему кусту, здесь еще одна фотография, мы пропускаем диалог и двигаемся непосредственно дальше Здесь у нас на столе стоит какой-то чудо-дом, Марьяна, это что, кукольный домик? Как он пережил пожар? Ну, интересно, интересно Давай-ка посмотрим, что у нас скрывается здесь Заперто Как бы его открыть? Интересно Интересующий меня вопрос Как бы открыть этот самый, что ни на есть, дом Никак, пока никак Наверное, что-то нужно будет э, придумать и сделать Соответственно, что мы пока сделать, ничего не можем Мы пока соберем фотографии, которые нас здесь э, окружают Фотография кого? Э, никого Фотографии никого Погоди Болторез, фотокарточки. Может быть? А, погоди, я понял. Нужно разместить фотокарточки в каком-то определенном порядке. Нет, что-то не так. Так, попробую в другом порядке. Давай попробуем в другой порядке. Сейчас изучим тени, которые здесь стоят. Угу. Протертости ни о чем мне не говорят Соответственно, что мы делаем? Мы сейчас попробуем что-то другое сделать А, может быть, сами бабочки нам дадут понять, что у нас здесь происходит Не уверен, конечно, но хотелось бы Здесь у нас черная бабочка Здесь у нас светлая бабочка Соответственно, следующая у нас бабочка я не знаю какая Но я видел, что здесь еще в следующей комнате есть кое-что, что может пригодиться Давай прочитаем она на нее волком смотрит, ненавидит ее за то, что с тобой случилось, и думает, что она во всем виновата, как будто она сделала это специально. Она еще маленькая, ей нужно время, чтобы понять, но иногда мне страшно. Вдруг она что-нибудь с ней сделает. Я убеждаю себя, она был... Никогда Но все же я лучше любого знаю У всех свои э, демоны Понял, принял, закрепил информацию Спасибо, я все понял Ничего абсолютно я не понял Здесь есть какой-то подвал под, э, И внизу а Мне что-то там э, Моргает Все понял, я закрепил инфу Я понял ну посмотрим, что найдется на той стороне Вот так мы переходим в нашу параллельную вселенную Да, в реальность медиума Наша... У меня бритва есть, а осталась бритва? али нет? Конечно осталась Раскрываем кокон Здесь у нас что? Есть бабочка Еще одна бабочка, которая не хватает на декоративной панели Но задается мне Ты не то, чем кажешься Ну, да, да, может быть и так Может быть и так, а может быть и не так Холодно Оу. Oh прохлада веет. Так, странно, будто чувства отпечатались на стенах. Ну, ничего, отпечатались на стенах, ну и что поделать? Здесь значит что-то вместе, да? Здесь значит что-то... Э, что-то. И здесь что-то еще. Не понимаю. Не понимаю. Вот этих подсказок, вот этих подсказок я не понимаю, но камин явно э, веет холодом. Да, веет холодом. Нам что, в свою очередь, нужно сделать? Нам нужно... Итак, там что-то было вместе, там сперматозоид, и там ленточка Красного Креста. Все, я, я вспомнил, но как мне это поможет? Подожди. Он открылся. Кукольный домик открылся. Все, я понял. Я понял. Сейчас я не могу ничего сделать с этим и отправлюсь в кукольный домик. В кукольном домике мы найдем что? Хм, он прямо копия настоящего дома. А может быть здесь есть подсказка того, что же у нас, в каком порядке расположена у нас картина. Кажется, сюда что-нибудь повесить нужно. Абсолютно не то, что у меня есть Ничего Ау, хм, зеркальце Интересно а, а, Зеркальце, интересно, да? Объединить Погоди А, ничего не меняется, все, кайф А я-то думал, что-то поменяется А ничего не меняется, погоди, может быть его Нужно повесить вот сюда? Странно, как будто что-то изменилось да уж, действительно, как будто что-то изменилось. Давай посмотрим, изучим. Может быть, реально что-то да, изменилось. А, может быть, изменилось совершенно не в нашем. А, погоди, может быть, это портал другой? Ха, так и знала, зеркала. Кукольный домик. Все связано. Я понял. Мы повесили зеркало и переместились в другую комнату. Эта комната кажется мне знакомой. Да ты что? Серьезно? Так, тогда посмотрим. Заперто четыре ящейки, видимо, для четырех бабочек. Четыре бабочки мне предстоит найти. Угу, угу, угу, угу. Но, по-моему, одну уже я нашел Так, правильно Второй, Вторую не нашел Вторую бабочку я не нашел Посмотрим, сейчас побегаем а, Раз, два, три А, так подожди, у меня в... еще три бабочки Там висят, кстати Если, ну, кто-то друг забыл, короче, в реальном мире В реальном мире, там еще есть три бабочки, по-моему Ну, две с половиной, да, будем так Будем честны друг с другом Итак, здесь нас ничего не ждет Вот там я вижу кокон, который мы можем разрезать да? а В связи с чем я достаю бритву и начинаю вести мышки вниз Достаем еще одну бабочку Отлично, отлично Бабочку еще раздобыли Здесь, в этой, по-моему, в этой шараге мы все закончили Еще одну бабочку вешаем Еще остается две Понял, принял Отправляюсь, пусть отправляюсь обратно мне нужно поменять зеркала в домике, игровом, в кукольном домике поменять зеркала местами, чтобы моя комната, так скажем, поменялась. А может быть я могу одну бабочку вот отсюда достать? Отставить? Нельзя, не могу. Тогда что? Мы забираем зеркало. Ага, назад. Берем, ставим. Ну, отлично, отлично. Новая комната, заходим. Миллион однотипных действий. Зашел, достал, переменял. Так, эта комната будто гонит меня, будто не хочет, чтобы я в ней находилась. Ну да. Угу. Как будто бы ты гонишь какую-то чушь. Так, мы берем рыбку. Рыбка это из прошлой комнаты. Она должна э, висеть у нас на как эта штука называется? Это погремушка? Не погремушка? Не знаю. Извините. Ну, а на какой-то игрушке колыбель В колыбели Так Ненавижу вас Всех вас ненавижу you know. Вы ничего не знаете Вы не понимаете Я понимаю Пасть Здравствуйте, пасть Так, я нашел маску Выглядит до знакомо Может быть, это печаль? Может быть, мы все-таки нашли печаль. Да и спасем ее как-нибудь в этой серии. Может быть, мы пройдем до конца эту игру. Так, там что-то есть. Ну, давай. Прорубим. Берем бритву, ведем. В самый низ открывается нам что-то. А, понял, здесь три маленькие девочки. Сейчас еще в одном коконе, я уверен, будет еще одна бабочка. Мы разрезали, взяли бабочку... Еще одна, кайф, молодец, Сань, ты молодец, ты такой ювелир, шок, контент Итак, мы видим здесь три, что это? Чипите с дьяволом? А, мы должны примерить маски, маску, не сюда, а, сюда Я знаю, я понимаю, я чувствую твою боль угу. Что за черт, реально э, Действительно складывается вопрос, что за черт Если мы на надели маску на одну из девок Да, почему нас за это Как бы какой-то демон пытается э, Чему-то, мать его, научить Что-то, мать его, донести Итак, мы берем снова зеркало А вот так, а вот так Вот она, вот она Все, мы повесили зеркало снова в прошлую комнату Там мы повесим игрушечку на колы Над колыбельной Над колыбелью Колыбель? Колыбель Колыбель Колы, что, бель? Колы, кто, бель? Колы... Что ты сказал сейчас? Я сказал, колы, бель. Колы, кого? Бель, колы? Колыбель. Ты дебил? Кто? Так, вот мы повесили. Она мне нужна. Это же нее мама умерла, блин. Я ненавижу. Лучше бы она сдохла. Марьяна... Лилия... Но я не виновата. Я не виновата. В чем дело-то? Что со мной происходит? Марианна, недавно посмотрел, кстати, сериал по названию Марианна, очень, очень мне зашел, очень хор... очень понравился сериал, прям рекомендую. Рекоменд что? Ду правильно, правильно. Так, и вот мы вешаем еще двух бабо, что чек, правильно? Так, мы повесили, ничего, где-то я ошиблась. Как можно ошибиться? Так, первая была вот эта, ага, вот это была, короче, третья, она недарисованая. А, забираем еще две бабочки, ага, ага. А, так. Какая? Какая, блин, ты бабочка? Ты... Как? Подожди, они здесь, короче, есть тени этих бабочек, поэтому что? Здесь с круглыми крыльечками и палочками. Здесь длинные... М -м да, действительно длинные. Так, наверняка сюда, вот это вот наверняка сюда, и вот это наверняка вот сюда. Кайф? Спасайся, позволь, я помогу. Ну, позволяю, разрешаю, помоги. ай на! Брось И пусть горит Да пускай горит, ну светит солнце золотое А она горит простое Мы берем еще одну маску, мы нашли маску Еще одна маска Не об этих ли друзья говорила печаль Мы спасем всех друзей печаль Ты не, не грусти, не печалься и не плачь А то утонет в реке что? Мяч, правильно? Правильно Так, закрыв, закрываем все свои Прошлые похождения И двигаемся в направлении Вот мы снова меняем зеркало так, зеркало есть а, Так, мы взяли зеркало Теперь нужно его повесить, определенно повесить Нужно, короче, куда? Вот сюда, наверняка Этот правильно будет поступок, потому что что? В последней комнате нас ждали три, сам, те самые куклы да, На которые нам нужно найти и повесить маски А маски у нас как бы, ну вот как раз-таки Вторая маска появилась а, очару, Очаровывает вот эта прорисовка Быстрая и скорая прорисовка текстур В каждой комнате М -м -м, Просто шок Не сюда, значит вот на нее повесим Покажем им всем Заставим их понять А что понять то? Меня -то заставь понять Пусть ощутят на своих шкурах Что? Что? Что? На своих шкурах нужно ощутить А? Дичь Савана бич Савана дичь Так и что у меня из головоломок остается э, Та самая История С фотокарточками ну, предположим, я сейчас попробую в рандомном порядке их установить. А, вот так. Вот так. <соценно> Просто по порядку. Что-то не так? Али все так? Ну, ладно. А, назад. Хлоп, вешаем ее обратно. Меняем, попробуем поменять вот эти две местами. А, круглую посередине, а, прямоугольную дальше. Дальше. Круглую посередине, прямоугольную дальше Вот теперь правильно, история семьи раковичей М -м, Кайф, я разобрался, просто методом тыка Проб и аши, что? бог, Правильно А, так, а погоди... А, все, подожди, теперь мне нужно самую первую комнату Берем зеркало, отменяем действие Ставим сюда зеркало и переходим в новую Ну, то есть старую, новую старую локацию, в мы открыли проход в новый мир В новую локацию, в новый... не знаю даже куда вот здесь работал, должен заработать вот тот, тот самый э, камин Так, смотрим, смотрим А, вот нас ждет там маска Это третья маска Не дома а от кладбища эмоций Ну, действительно, там как бы пожар, ну, как бы для чего горел Пожар, как бы, ну, в основном, типа, это, ну, как бы эмоции там прям, прям Этот, пруд, пруди эмоции, как бы, когда ты горишь в доме-то, а Осуждаю горение, кстати, в доме Но, все равно Смотрим. зеркало забираем, нам нужно отправиться в... в, в, в, в по-моему, последнюю, да? По-моему, последняя. нам нужна комната Соответственно, что? Мы заходим в последнюю комнату, вешаем туда зеркало Назад И двигаемся туда Смотрим, что произойдет, когда мы повесим третью маску на третью э, куколку угу. Все, отдаем, отдаем Мне ничего от вас не надо, забирай Все, забирай Улыбай Я не могу ее заставить, она же умрет Ну и хорошо Помнишь мамочку? Это все она виновата. Нет, нет, она моя сестра. Тогда освободи меня. Я, я спасу вас, вас бей. Твою мать! А у меня рука-то не заряжена, слышишь? Погоди, погоди, погоди, может быть. А, а, а, нет, подожди. А, все, я, я перешел, да. Все, нужно было забежать в зеркало. Это тварь появилась. Из нее? Да, получается, что да. Купила себе свободу нашими жизнями. Так, Е, мы нажимаем Е, чтобы спуститься. Лили. Нужно поскорее ее найти. Да уж. Да уж. Поскорее найти, как бы... Как бы самим не заплутать в этом о, бардаке, бедламе, в этом бедламе. Итак, у нас новое письмо, прочитаем. Он где-то там. Я это знаю, доказательство тот факт, что я сижу и пишу это, а не пускаюсь ли у него в уголке. Его просто надо найти. Забавно, я всегда хотел остаться, зачеркнуто, один. одним, единственным. Фух, а теперь я думаю, что нас не было двое. Нас не было двое. Может быть мы просто две стороны... Одной монеты или что-то еще В этом духе, в любом случае он мне нужен Я себе нужен, чтобы спасти ее Так Ну и хорошо Так, мы смотрим, изучаем То, что у нас здесь есть и то, чего Здесь нету, сейчас посмотрим, что нас ждет Дальше, проходя по этой игре Интуиция Интуиция подсказывает нам, что у нас есть какая-то щель, которую мы должны подглядеть, посмотреть и зафиксировать. Папа? А где Марианна? Она пока останется в больнице. Она выстрелит? Я хочу к ней. Марианна спит. Врачи пока не знают, как, когда она проснется. Я была в коме? Вот почему я ничего не помню. Да, вот почему ты ничего не помнишь А, а я-то что? Я-то помню Я-то все помню Саня-то помнит все Здесь у нас есть тапочек На тапочке стопудово у нас есть щель, которую нужно снова подглядеть Посмотреть и послушать, что нас там ждет Не понял Вот, вот, вот, открываем Все Лили, расскажи мне о пожаре Вы с... были заперты одни? Нет Не одни. Нет Кто еще там был? Голос. I, I Я его не жвала. звала, но он him. все равно пришел. О, Лили. Так, мы его не звали, а он пришел, как бы не зв... Получается, что? Получается, что он незваный гость какой-то, да, своего рода незваный. Что, кто гость? Ага. Раскройте секрет дома Томаса. Секреты дом, откройте потайную дверь Каким образом мне ее нужно открыть? Я не знаю, ого, серьезная штука угу. Похоже, военного назначения Летая сталь, кодовый замок Вот у меня в парадной вот такие же, короче Вот циферки нужно ввести в определенной последовательности Чтобы открыть э, дверь Здесь миллион цифр, которые Я не знаю еще, я пойду изучать дальше Что у нас там есть, нету, есть, нету. Может быть там есть где-то Какое-то кодовое Что? Слово а, медвежонка мы уже изучили, посмотрели, что к чему На полке есть шприц а, Интуиция, подскажи мне, что произошло с этим шприцом Лили, послушай, Лили, послушай. Пойдем со мной Daddy. Это важно Папа? А куда мы кьем? Прости, маленькая моя Прости меня so sorry, Томас You... Что ты с ней сделал? Понял, Томас что-то наделал. Хорошо, мы сейчас посмотрим, мы сейчас почитаем. Она больна, но не физически. Он был прав. В ту ночь в ней пробудилось что-то ужасное. Она пожирает ее изнутри. Пытает и... А, питается ее силами Она угасает, я должен что-нибудь сделать Мы должны что-нибудь сделать Хорошо, мы сейчас что-нибудь сделаем. Мне только, э, подскажите код от этой, от двери-то А это что, это, это, это не зеркало Это точно не зеркало Там дальше мы пройти не можем, да, вот туда э, Или это все, да Да, это все, как бы туда мы пройти не сможем Тогда посмотрим, быстренько обойдем Что же мы можем найти здесь э, Найти здесь Подожди, вот комната а, вот она, еще комнатка Как? Почти ничего не разобрать Но кое-что еще читается А что? Прочесть Квитанция, дело времени, магазин часов, краков Так, заказ номер 342, стоимость 600 золотых Дата, та-та-та-та-та-та Понял, понял, хорошо э, Спасибо, очень полезная инфа Здесь ничего Здесь ничего Здесь стопудово Я сейчас, короче, занавеску эту отодвину А там будет что? Там будет зеркало ключ. У меня есть болторез, точно. Я болторезом могу разрезать эту цепь и посмотреть, что же ждет меня в шкафчике. Открываю, смотрю, смотрю. Ее сделали с любовью, но и печально, ней тоже отпечаталась. Да ты шо? Да ты шо? А, мы не можем ничего, да, посмотреть, но можем прочесть. С годовщиной медвежонок. 10 лет. Надо же, как время летит. Вот тебе подарок, чтобы следить за ним. Люблю тебя. А, прошло 10 лет с годовщиной, вот тебе подарок, чтобы следить за ним М -м -м. Подарок, чтобы что, время, понятно, а -а, следить Так, М -м -м. а может быть здесь есть дата заказа и с, этого, с этой даты Так, дату смотрим, изучаем Дата а 14.04.1976 Это 10 я годовщина, со соответственно 14.04.1976 966 144 1966 144 1966 14 4 19. 66 144 19, 14, 19, 14, что? 1966 66 144 19. 66. 14 4 19. 66 14 4 19. 66 14 14 4 не, 4 цифры 19 66 Есть, это год их э, начала Ну что ж, назвался груздем Пожинай э, плоды, как говорится Мы открыли потайную дверь Было легко догадаться, что десяток годовщина Там на квитанции была указана дата покупки подарка Соответственно, минус 10 лет От даты покупки подарка И мы, в принципе, получаем Оуу Марианна я знал, что ты... Оу, я думал, мне надо бежать, а он меня словил. Гадость, ты урод какая же, ты мразь. А, подожди, подожди. Что-то я могу это сделать. Ничего. Ничего. Продолжить. Вы способны защититься от опасности, которая грозит мир духов. Нажмите спаки, чтобы освободиться на импульс, произведя духовный взрыв. Понял, хорошо, я произведу духовный взрыв. Но потом, даже не вздумайте на меня обижаться, что что-то пошло не так итак э погнали тут на меня нападает Маррианна. опа я знала что ты придешь туда где -о, -о, о да я не понимаю мне надо пробежать или что или пробел нажать или ну, у меня же силы, кстати, нету энергетической Продолжаем, короче, мы должны просто подумать Что же можно сделать? Надо нажать или зажать? Я не увидел подсказки Нау. Надо повторить, короче, смерть свою Чтобы понять Так, ну во-во-во, Во-во-во Оно за мной или как? Или чего? Туда, где нас что-то там Запер на столько лет Бла-бла-бла Поворачиваем Опа, быстрее, быстрее, беги, беги, роднулечка, моя маленькая девонька, вы меня. Ми... Ну и я тебя что? Где ты была? Это что, это мой дух, что ли, или чего? Так, я закрыл дверь, железную, железную дверь. Вот там, видите, поверни. Нет! Нет, нет, нет, нет! Он очень разозлился. Это еще не конец. Я конец всего... Да ты шо, да ты мой маленький. Какой ты конец-то все, Какой ты. Черт, как же избавиться от этой твари? Так, тварюку нам надо, надо, надо, тварюку надо как-то уничтожить Почитаем письмо Дел, сделан, дел сделано, дело а сделано Они никогда не узнают, они не должны узнать, они не поймут, они никогда меня не простят, но они в безопасности Остальное не имеет значения, разделения, другого выхода нет угу, угу, угу. понял, хорошо Посмотрим, что тут щиточек какой-то, сфокусироваться на реальном, на нереальном мире Понял, я понял, здесь мне, э, у меня рука не заряжена Али заряжено. Смотри, грибок-то на руке есть. Может быть, все-таки заряжено. Сфокусироваться на мире духов. Так, подожди. Напомните мне? Мать вашу. Нет, нет, нет. Сфокусироваться на. Вот. Во. Так. Угу. Ну, оно вроде работает. Так, да ладно, тогда, если мы не можем, короче, э, свой. А, подожди, а может быть мы можем взрыв сделать-то, блин, может быть оно работает Так, давай Оп Так, смотрим а... Да не помню я, нахуй Я понял, ладно, пока не можем открыть ее, короче Ну, наверняка у меня просто грибок не заряжен этот Мы сейчас попробуем его зарядить Что это за место? Убежище на случай атомной войны? Ну посмотрим, сейчас и изучим, что это за место, потому что я не знаю Это катакомбы, канализации, вот эти вот по -советски. А, а все понял, закрыто Здесь закрыто, мы разрезаем У меня есть бритва, бритвы разрезаем сверху вниз Делаем правильный, красивый надрез Так, теперь можем пройти, здесь ничего не валяется Значит, проходим в дверной проем здесь, здесь, ну, здесь куча вариантов, куда можно пойти Можно сюда пойти так, и смотри теперь одним глазом налево, другим направо. Можно так? Ага, похоже там выход, только он полузатоплен. Ага. Сфокусироваться на мире духов и для чего не знаю. Ну, ладно, мы сейчас. Как же тут дохрена комнат? Как же дохрена сейчас придется думать. О, оба, оба, она нашел заряжалку. Заряжаемся. Все, мы зарядились. А теперь может быть можно Или нужно Или, ну, или нельзя Так, мы сейчас сфокусируемся на мере духов Заходим вот в эту комнату Которая закрыта у нас там Поднимаемся вверх Сначала поднимаемся вверх, чтобы дальше изучить Что у нас ждет внизу Если здесь мы не нужны Так, смотрим Быстро, быстро, быстро А, вот мы можем пробежать Кстати, почему на шифте я это не делаю а, В моих же интересах сделать это быстро На одном дыхании о, во, во, во, во, во, Во. сатры, взрыв, заработало? Должно было заработать. Так, так, так, так, так, так, так, тихо. Что же, что же сейчас, что же теперь? Подожди, может быть, там в воду откачивать начало все это? Вода уходит, нет? Ну, анимация какая-то есть Вот подожди, вот трубы Трубы вроде бы нет Ну, как бы так все и осталось нахрен А зачем она мне тогда надо было? Ладно, теперь попробуем сбегать вниз Мы сверху были Попробуем сбегать вниз теперь Смотри, хлоп Внизу Еще что-то у нас есть Какая-то еще заправлялка Для наших грибков Энергетических, пойдем Зарядились, дальше двигаемся, быстрее бежим Чтобы что? Быстрее бежим, чтобы что? Чтобы куда успеть? По лестнице же обязательно бегать медленно Это что, ну, как бы... Фа. Это неотъемлемая составляющая игры Двигать медленно Чем медленнее проходишь, тем больше времени проводишь в игре, так скажем Поэтому нам надо быстрее сейчас освободиться От напряжения, которое сейчас испытывает Не понял... Не понял, подожди. А почему нет? Давай-ка давай вернемся. Подожди, здесь, здесь, здесь ничего мы не можем... Так, рука у нас заряжена, помню. По-моему, да, да. Рука заряжена, светится вот этим грибом. А, вернемся обратно. Вернемся обратно, сейчас посмотрим э, И изучим, что же у нас еще здесь есть Куда же можем пойти, вот сюда можем пойти Здесь можем Да, нижний уровень затоплен, наряльщик ныряльщик из меня Никудышный Понял, э, тебе здесь не пройти, да? Тогда мы еще дальше попробуем пройти Вот здесь еще один поворот Еще вот дальше можно пройти по Вот этим дорожкам, так скажем Да, заберемся наверх, посмотрим куда-нибудь Да, дойдем Да, тихо, не спеша Блин, где, мать вашу, сфокусироваться на мире духов? Зачем а, а, тут затоплено? Значит, пойдем сюда. Да, да. Мы в какой-то рубке. Что это? Опа. Оба-на. Выключили. Э Электричество отключили, можно пройти, кайф. Если бы не про, может получится откачать воду. Так, пройдите через подземные катакомбы Я прошел, как бы, но ну, я не знаю, я не понимаю Я не... раз. А, во, все, мы дошли Так, здесь э, письмо Когда мы наткнулись на это место То подумали, что это просто старый немецкий бункер Пара кор... коридоров Просроченные припасы Через две недели раскопка мы... А, раскопок Мы поняли, что у фюрера в свое время были большие Планы на это место Там была целая система подземных ходов Прочные железобетонные стены и все такое Видимо, он... Построил себе укрытие на случай, если его идея с господствующей расой провалится. Но ну, а коммунисты делали то, что умеют лучше всего. Присвоили чужое, они хотели превратить бункер в полноценное ядерное убежище. Даже провели туда электричество, но больш больше они ничего не успели. В Неве все пошло на перекосяк. К счастью, для меня проект был секретным, и я позаботился о том, чтобы секретным он и остался Нес... Насколько мне известно, большинство знавших о бункере погибли во время резни Не то, чтобы это можно было назвать удачным поворотом, но если все полетит к чертям, мы сможем там отсидеться Ага, угу. хорошо, хорошо Так, смотрим, Мариана, да, работает Это хорошо, что все работает, вот здесь, я так понимаю... А, погоди, вот. Черт, оба бака до откачки закрыты. Для откачки закрыты. Возможно, стоит спуститься и открыть их вручную. Оху. Так, думаю, теперь можно добраться до первого бака. Первый бак это налево, да? Понял. Мразь, неблагодарная. А, бичь. Откройте двери, откройте, если бы не я Если бы не я Не было бы тебя, тебя, тебя Где бы ты сейчас была? Да ладно Да хорош, чем бы ты Сейчас была? Обгоревшим, обугленным и слевшим трупом? Да нет, я не такой, извините Я не такая, жду самурая Ты мне должна, говорит наш демон Как бы, извините Ты чё, охренел? Ты чё, попутал? Ты чё, попутал? Мальчик мой так, вот здесь я не мог пройти, теперь могу? Или нет? Или да? Или нет? Погоди, не помню. А сейчас и проверим, сейчас и проверим. Я прошел, я прохожу. Первый баг был, оказывается, был а, заблокирован всякими там а, дурацкими грёбаными мотылями. Так, открываем вручную, правильно? на готова, теперь есть куда перекачать а, воду. А, здесь... Снова мы должны пройти сквозь мотылей Отбиваясь от них и... Опа, все, кайф Все, я забег... забегаю наверх Но там же был демон Как же я рада, что ты вернулась Все, прочих было мало, слишком мало Подожди Тут что-то есть, я полгода... А, я голдал, я замерзал а, -а, а, старая изношенная тряпка. Меня убили, мотыльки, потому что у меня закончилась энергия моя. Ну slave. Ну как так? Ну почему за что Блин, Я... так же все хорошо шло. А -а -а -а -а. Отстой. Ну ладно, мы сейчас поборемся за право на выживание. Интересно, в какой момент сохранение было совершено. Так, ага, ага, ага. Так, а я здесь могу пройти, чтобы что, зарядить свою ручку Кайф Все, я понял, как это сработало Теперь отправляемся назад Да? Да Двигаемся, бежим, бежим Нас никто не трогает, все Максимально быстро пробежали мотелей. Сейчас посмотрим, малой здесь еще нет Димон, тот самый Димон, который нам мешает Который нам... Супер. Как же я рада, что ты пришла Всех прочих Блин, а где он? Он был мало, слишком мало не пони... Я голодала я замерзала Она старая изношенная тряпка Понял, Хорошо, извините Извините А ты тот же самый материальчик Да и ладно, и пошел ты нахер А, Итак, мы можем откачать теперь сюда, получается, да, воду? А, мы должны заполнить с бака, короче Вот сюда перераспределить воду больше, больше воды откачиваем в самый нижний уровень, потому что нам туда не нужно. Так, все, сюда. Какие-то тумблеры, короче, все тут какой то Угу, угу. Все, кайф. А вот отсюда. Нет, ну мы туда больше не можем, да? Получается, посередине центральный э -э бак у нас. Что? что? Water, схему управления, индикатор уровня воды Измеряем уровень воды в соответствующей камере Направление потока, меняет направление потока Включает насос Хорошо, я понял Получается, мне сейчас посередине Освободилась какая-то там э, Какой-то бак, куда я могу пройти Но мне нужно включить вот этот бак, да? Чёртово, бака для откачки закрыты, нужно их вручную откачать Значит, соответственно, что мы сейчас влево перекатываем, перекачиваем всю воду, в центральный э, бак Да, чтобы пройти вот сюда и ломаем направо, И сейчас должны спуститься в подвал Там, короче, э, дать дорогу вот этому самому Пока что неплохо, попробую добраться до второго бака О, вон оно как, смотри Все, я понял, схема, изучил Изучил, я изучил Так, на, на всякий случай, если там будет димон, как бы я его сразу, ну, собственно говоря, что, приструню В мире столько всего Бас, что мы сможем увидеть что мы сможем съесть? Что мы сможем надеть? Нельзя ж ходить вот так. А как? А как? Ну а как? Голый, замерзший. Не надо меня, не надо. Ты меня сношаешь к чему-то плохому. Я заряжаю руку, сейчас я... По... Вон он внизу, позволь меня тебя надеть. Вон он внизу ходит, короче. Мы выйдем в этот мир и все дела Наделаем грязные делишки наши, да, малышка? Ну, знаю я таких, как ты, короче Вот эти вот ну, ухажеры мамкины, да? Не нужны твои вот эти ухаживания И красивые слова Сейчас мне нужно понять, куда мне дви... Опа, вентиля-то у меня нет Черт, вентиля нет Вентиль, надеюсь, ты где-то тут Болторезом можно это сделать? Я тоже надеюсь, что он где-то здесь Вот он, в шкафчике Болторезом я сейчас разрезаю цепи, соответственно, что достаю тот самый э, грёбаный вентиль, который нужно насадить на, на ту трубу Так, схватили Балдеж. А, ну, не знаю, нужно мне вот сюда вообще? А вот и выход отсюда Только он, наверное, весь в воде, только нужно его немного подсушить Понял я, понял Все, сейчас я как бы вентилем открываю вот эту трубу а, Опа Добрались, все-таки добрались. Вентиль насадили и крутим левой кнопкой мыши. Откручиваем его на полную катушку, чтобы готово. Теперь есть куда перекачать в воду. Балдеж. и сохранение у нас сохранилось здесь даже сохранилось. Все кайф. Мы сейчас дальше отправимся, посмотрим побыстрее Получится. Милый маленький кукол. Да он задолбал ее задолбывать. Ты что ты будешь делать? Ты кому угрожаешь, гнедок? Я такой я тебе могу устроить, что ты никогда не будешь... Не понял. А где? Лилиан. Так, он что, он что, сзади, что ли, где он Сиделка Урсулы Урсула, она была Ненасытна Подожди, я заплутился Нахрен, я не помню Она только, он сме смог сбежать Короче, понятно, все, ну, хватит ныть Хватит ныть Боров, пасть, но их Надолго не хватает Никого не хватает Ну и хер, никого не хватает Хер с ним, а тебя хватит Тебя, говорит, хватит Подожди, я заблудился, понял? Я не помню, откуда я пришел Куда я иду Вот сейчас, куда я иду и зачем я вот сюда вот Спускаюсь, вот это все, или я такой дел путь и проделал Или нет А, вот, я все, я в контрольную комнату захожу Я сейчас буду контролировать Процессы откачки воды из помещений Так, запускаем а, перекачиваем сначала в один бак Да? Да Все, центральный бак мы освободим тем самым Нажимаем еще одну кнопочку И, собственно говоря, водичка у нас должна отойти Все, балдеж Так, я здесь полностью Да, здесь было полностью откачено. Теперь все, я понял Теперь центральная... центральная комната, в которой нет воды Я там все высушил а шо-шо-шо это такое? Что это? Это все какое-то мыльное там, что-то как будто мне что-то хотят сказать и сделать, и дать Нет, тут все работает, все отлично, до свидания Я выхожу, я выхожу Я спускаюсь, я спускаюсь Сейчас мне нужна центральная, центральная цистерна, из которой я смогу собежать. Угу, угу, Инфа ясна, инфа должна быть понятна Все, я вот здесь Теперь Али нет, это не то не то сюда, я уже спускался. Соответственно, я могу, скорее всего, пройти вот туда, если мне туда нужно. В целом, я не знаю еще, куда, куда мне там нужно. Вот, ага, похоже там выход, только он полузатоплен. Как он полузатоплен? Я же там откачал все, что нужно было. Так, мы ну, подожди, я что то не до понял, может быть, или чего? Вот он выход, но кажется он полузатоплен. Да вы что? Чего издеваетесь? Подожди, я понял, может быть Может быть, я понял а, Может быть, мне нужно было просто сходить а, И откачать все в левую сторону Понял, о чем я? Полузатоплен, да? А вот здесь сухо вроде А вот здесь вроде сухо А как спуститься-то туда? Дайте хоть попробовать спуститься-то Может, это в самом-то деле Может, там все нормально А я там переживаю за что-то За что, не знаю только Давай-давай-давай Быстренько обходим, смотрим нет, ну здесь никак не спуститься Собственно говоря, надо дальше идти И смотреть Вот, мы пошли вниз Внизу нас ждет что? Я, я еще, подождите, я не сосредоточился Я не понял, куда, куда все-таки нужно Двинуться Вниз я тут пройти не могу Соответственно, что? Дальше я там уже был Здесь Не знаю, не понимаю Может быть сюда? Ну и здесь я был тоже я здесь был тоже Так, полузатоплен Что значит полузатоплен? Подожди Меня где-то обманывают определенно Мне нужен контрол-центр мой Мой контрол-центр uh... Здесь, здесь мы были Так, мы проходим к контрол-центру Сейчас открываем uh, дорогу Выключая электричество Попробуем перекачать в левый бак Все, все в левый бак Давай uh... Вот сюда И вот сюда Ага Да, центральная камера открыта Давай, Мариана, поднажмем А куда? А куда поднажать-то? Ну, на что? На какую педальку? Мы все влево перекачали Значит, нам спуска не будет Нам нужно пойти вправо Вправо мы сейчас пойдем На шифте, конечно же Естественно, на шифте А как иначе? Я, ну... Извините, спидран Спидран игры требует неотлагательных решений а, Вот так вот, да? Вот так вот Еще вниз спускаемся Может быть мы здесь сможем спуститься как раз таки а, Руку мы зарядили на фулку Здесь мы... О, кайф Вниз, в самый вниз давай Посмотрим, может быть Все-таки сюда мне и нужно было А я что-то пропустил Проморгал Не изучил Подожди, вот там, да, была дверь угу. Вот там, если помнишь, да? Вот была где-то здесь дверь Вот она все, она открылась. мой а эффект, -а -а, Мотыли. Нажмите, удерживаться, чтобы призвать тупо защитника. Я защищен. Никакого голода. Никакого холода. Никакого oh. стыда. Здесь снова не дышать? Никогда больше. Mm -hmm. Пусть смотрят, пусть видят, пусть знают, пусть ощущать нашу боль. Наша боль заключается в том, что игра душная. Так, я должен закрыть рот, по-моему, или что? Впусти меня. Опа! Не усп... О! Я его отвлек, получается, да? Я же не душу! Слышишь? Не душу! Не дышу! Ай, джимон, отпусти, блядь. Спаки нажал, блин, он меня выбросил нахер просто. Он меня нахер. Нажмите, чтобы выспадить энергетический импульс, произведя духовный взрыв. Хорошо. Угу. Напомните мне, что я должен сделать. Как так я должен поступить, чтобы все было Хорошо. Давай, давай, снова посмотрим на душного мотыля И дальше продвигаемся по прохождению Нажимаем, короче, спаки или окна мыши Для уверенности в том, что продолжается ход игры Здесь пропустить можно как-нибудь Этот вот, ну, душный, душесчипательный диалог Там есть, короче, щиток Который нам нужно включить Или что-то выключить, подать напряжение Или... Да, да, да, да, да, да, да, да. Там он, он есть Димон у нас тут тоже есть Нам якобы... Я сейчас под, под, под, подкрадусь по-быстрому. Моя, говорит. Ой, нет. А! Словил! Я нажал, нажал. Это не помогает. Это не спасает. Это чуждо нам. Мы не можем пользоваться такими способностями, как взрыв и импульс нашей духовной энергии. Это нет, не по-мужски. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Погоди, может быть, мне нужно его просто отвлечь, якобы пробежать быстренько. Можно это пропустить как-нибудь? Нет, нельзя, понимаешь? Давай посмотрим, еще душнее сделается эту игру Оставляю вот эти вот все кат-сцены. Давай, еще больше Душнее, мне дышать уже вот У меня воздух подступает Я не, не, не могу дышать, шок Итак Вот мы, собственно говоря, здесь Сейчас я вот этой шмарой На шифте как побегу Впусти меня, говорит Так Опа. Опа А здесь я забегаю я конец всего. Всего хорошего. Нет, вернись, говорит он мне. Я же все сделал правильно. Вернись. Так. Все, готово. Отключайте воду, чтобы освободить а, в проход. Хорошо. Лили, Томас, вы были здесь? Я это чувствую. Ну, главное, чтобы себя чувства твои не подвели. А, здесь у нас дверь закрыта. Здесь открыто. Пойдем по... Опа. Какая-то очередная хрень, которую я еще не понял. Он. Оф. Оф. Ой. Я чё oh, сгорел. О, oh, нет. Do ну за today. что мне это? Сгорел. Надо искать запасной. Ой, блин, ну что за. Я вот, короче, как всегда, какое-то говно делаю, блин. И сам себя наверняка я. А... Так-так-так-так-так-так-так-так-так Посмотрим Вот что я знаю Предполагаю, силы берут свое начало из одного и, и того же источника Но проявляются по-разному Она, похоже, существует в обоих мирах Будто ее разум живет в двух телах одновременно Для нее то, что происходит в одном мире, влияет и на другой Видит ли она грань между мирами или для нее это один и тот же мир? Новая гипотеза Смерть размывает границу миров и разм... А и разуму новорожденного не нужно разделяться. Вроде логично, хоть и чертовски странно. Ладно, понял. Ну как бы записочки, да, все записочки ясны, все за... записочки понятны Витамины, антибиотики, нейролептики, антидепрессанты. Антидепрессанты? Гнаговато, Гноговат, лекарств даже по моим меркам? Понятно. Мы что-то еще, мы что-то поняли, мы что-то выяснили. Дайте мне этот. Оп, оп. Ой, это я знаю, я ее так любила Баттерфляй Атлас mm -hmm. И ничего, никаких св этих светлячков тут нет Все понятно, заходим Нет, не заходим А, погоди, тогда куда а, подожди, а тогда что А где мы, где нам, где нам добыть, где достать а, Вот эту вот шляпу нет, здесь нельзя Подожди, может быть еще раз Здесь мне, не, может быть, не показалось, что здесь что-то есть Нет Отставить угу. Странно, подожди, а может быть тогда вот здесь что-то у меня открылось Конечно же, да <cùng> Конечно же, да Конечно же, здесь у меня все открылось И я должен следовать снова по пути, который мне проложила игра И этот путь будет невероятно долгим Ой, господи, не дай задушить меня этой игре о, подожди, здесь сюда можно зайти? Здесь жили, жила Лилия То есть здесь они... А, он ее держал Здесь он ее держал, как бы да, понятно а, Бабочки, понятно Так, взяли соль Кто бы знал, что это все так просто Немного алхимии, чуточку духовной материи И вот оно, видимо, народные По вере, не соврали Ладно, главная комната готова И она работает, действительно работает В первый раз в жизни я в полном одиночестве Как же это прекрасно ну да, сомневаюсь, что это все-таки прекрасно Как бы, что это... Мариана, представляю, каково бы было сидеть здесь в перти И ежедневно ей в руку втыкали иглу Лили, ты такого не заслуживала Понятно, хорошо Здесь опять соль Вся комната усыпана солью Ну, соль, получается, сдерживала вот эти телепатические способности Лили Она ничего не могла сделать Мариана, хм, она ведь давным-давно выросла В комнате сплошные игрушки Сплошь и рядом, так сказать Понятно, назад-назад Сюда, здесь, Марьяна, маленькие окошки маленькие окошки в мир Лучше, чем ничего Согласен, книги это лучше, чем ничего Итак, здесь, здесь, здесь все изучили Посмотрели, платьица Ого, сколько нарядов, Лили могла прихорашиваться Но смотреть на нее было некому может он и, и хотел как лучше, но это уже с один какой-то Может быть он хотел как лучше, но у него ничего не получилось, да, очевидно? Очевидно, у него ничего не вышло, не получилось Так, мы сейчас достаем тот самый, ту самую пробку, которую выбило О, да Ее выбили изнутри очень что-то жесткое там случилось наверняка. Очень жестко. Так, ну, наше дело было достать пробку и воткнуть ее э, в наш щиток чек. Так, еще раз вышли. И вроде бы где-то вот сюда мы должны зайти. Налево. Ломай! Сань, ломай налево. Опа. Опачки, опачки. Запустить все это нам нужно, да? Понимаю. Хлоп, хлоп. Угу. Он, он, он. Он oh, Слишком <плот> большая мощность Значит мы должны вот так сделать И вот так Вот так а, Вот так Нет, не так Вот это мы должны отключить И вот эти три включить Нет mm -mm. А, а, а. Включаем <плот> вот эту Почти, вроде бы, почти работает, согласись. Вот так слишком много. Вот так. Почти. Идеально. Идеально. Да будет свет. Я восстановил подачу электричества. Шок. Ты-ты-ты, посмотри, да, ты со... Опа. И дверь сразу нам что открылась. Миленько. Очень минималистично. Так, я отходил, а вот я уже и вернулся и готов дальше проходить, проследовать, преследовать сюжетную линию этой игры. Так, здесь мы... Что, зеркало? Хм, возможно, я смогу попасть на ту сторону, если найду достаточно осколков. Соберите разбитое зеркало. Какая духота! Зеркало еще искать надо, ну... Ты шо, шок какой-то. Давай, читаем. Как тихо, теперь здесь только мы с ней, я и она. Так странно, но так прекрасно, как будто так и должно быть. Надо насладиться моментом. Я уже начал переносить мастерскую поближе гостиницы. Если, если что-то случится, я не хочу, чтобы она была рядом. Скоро я пойду туда, чтобы вернуть его. Я вижу только два исхода. Либо мы вернемся вместе, либо не вернется. Не один. Понял, извините, понял, запомнил. Так, встань. Чувствуешься, да? Осколки, говорит, собери Опа, хавка Оп, вот хавчик нужен huh? Хавчик полезная еда oh. хм, плесень довольно свежая Видимо, кто-то looks... был здесь совсем недавно Да уж, да Ну, на столе мы также ничего не видим Здесь осколков никаких okay. Нет, есть, один есть One. Уже неплохо, so so да Да уж один есть уже неплохо. А ничего, ну, может быть, зеркало может быть разбивается, когда, ну, извините, подожди, а может быть, теперь вот сюда вернись, да? Потом в комнату Лили вернись, там посмотри тоже все. Нет, здесь мы все видели. А здесь, по-моему, на полках ничего нет. Под ногами ничего нету тоже здесь интересненько. Интересненько, а куда же могли пропасть Осколки, зеркало, которое разбилось Может быть под э, само зеркало Но нет В той комнате больше нет осколков Это что за комната? Душевая открылась, душевая Мы сейчас смотрим, на полу валяется зеркало Еще одно Почему бы и нет, собственно говоря Потому что, потому что Почему бы нет, потому что Что? Потому Давай, да, посмотрим Вот здесь еще стиралка, машина стиральная Здесь радио, включаем радио не, я включу на всякий случай, может быть что-то отдельное там произойдет Может быть мы услышим то, что должно было произойти Здесь как-то странно, почему-то... Почему, -то... почему -то так странно, почему пар идет какой-то Ну ладно э -э Что? А, это блеск от стиральной машины Дальше проходим по коридору Тут, -ту -ту -ту. наверное, музыка с какими-нибудь авторскими правами Которую мы пытаемся заглушить своей э, безупречной балдежью И, э, похоже, он так и не перестал заниматься интересовавшей его темой Может, в следующей жизни ему повезет больше Можно, пожалуйста, я как бы хотелось бы немножечко потише сделать музыку Если она там будет играть очень долго Я бы хотел... Ну, давайте, почитаем Сегодня одна она едва меня не увидела Почувствовала меня, я должен был... Это предвидеть. Нужно быть осторожнее. Держаться от нее подальше. Просто, я просто, я постоянно думаю о ней. Я думаю, я знаю, что прав правильно поступил, оставив ее в больнице. Так будет лучше для всех. А главное, для нее. Но я все... Но я все думаю о том дне. Дне, когда ее мир изменится. Когда она узнает, кто она на самом деле. Она ничего не поймет, она испугается. Я должен быть рядом, чтобы помочь ей во всем этом разобраться. Поддержать ее. Нет, она справится. Она сильная совсем, как ее мать. Понял, это вообще речь обо мне получается Сейчас была или что, я не понимаю Может быть, подожди, давай-ка на секундочку Я попробую сбегать в этот самый э, Туалет, в котором мы находились буквально Мгновение назад, дабы Притупить эту музыку, потому что Я не знаю, что за она, я в ней не уверен Спасибо Так, достаточно, ну, намного приятнее Сейчас пройти эту игру Как бы, потому что, ну, а по факту А как, а что, а если, а если нельзя А если нельзя, что делать Ну, если, если вот нельзя Нашел еще одно, один осколок зеркала. Надеюсь, у меня а, магия сработает. Ой, да уж. Ой, да уж. Это явно рабочее место, Томаса. Я чувствую его решимость. Здесь есть свечка какая-то, там свечи. Над чем бы он ни работал, он старался изо всех сил. Хорошо, диалог пропускаем и. Ты пытался изгнать монстра или вернуть другого себя. Это что? Это что? Ну, здесь ни щелей, ни... Опа, есть записка. Записку. Гипотеза. При сильном потрясении душа может расколоться на две сущности, чтобы справиться с... Снизить ущерб. Наблюдение. Сущности могут относиться друг к другу как дружелюбно, терпимо, так и враждебно. Как уничтожить одну из них, не уничтожив и вторую. Он хотел уничтожить, что ли, сущность свою в виде гномика? Маленький мой. А чё, что то что-то так глупо-то поступил? Так, здесь... Похоронное бюро, последний путь, Джек, Оркан, номер телефона, не, зв... не звонить. Это типа у него была наша визитная карточка, которой он, он не воспользовался, получается, да? Угу. Здесь, по-моему, дверей больше нету, и в комнате Лили мы уже нашли все, что хотели, все, что искали. Может быть, это даже не комната Лили, там еще нужно было пройти какое-то время. Но, тем не менее, мы можем пройти на кухню, склеить зеркало, посмотреть, что там есть. Смотри, смотри. А сюда большой, сюда вот такой Идеально подходит Кажется, идеально Итак, смотрим И вот тогда мы, наконец, встретились С кем? С кем, вот же вопрос С кем же ты встретилась в этот раз? Потому что, сдается мне, что здесь ты повстречала кучу всего и кучу всех Вот оно, пошло, пошло, пошло, смотри Экшн, экшн, экшн Оу, Томас напал, Чина, Чина, дух Томаса, это ты? Ты жива? Да, это я, это и ж... я жива. Томас? В каком-то смысле? Стой, ты другой Томас, ты дух. Томаса походу получилось разделить его But сущности Но ведь ловчий Я думала ты погиб Погиб? Нет no. Я я попал в ловушку Чапч -чап. я, я долгие годы был заперт В больном разуме Генри разуме. А Это все время провел в разуме Генри Слов чем, да? Когда ты его изгнала, я наконец обрел свободу. Понял? Брейкфри. Вот почему ты так важна. Ты доведешь дело до конца. Где он? Где мой отец? Я я, я, я, не знаю а. Опа, хавчик Опа, хавчик Впервые за всю свою жизнь Я не ощущаю его присутствия Да ты шо Че, может настоящий Томас-то нас -то погиб, что ли? Меня так долго не было Останься Ненадолго Расскажи мне, с чего все началось А ты шо? Да ты что, Томас, мальчик мой, духа спасли а, а тело где? А тело? Куда потеряли это тело? Сейчас будем рассказывать, с чего все началось И все вот это вот Мальчик. Тише, тише, тише, тише. Мне кажется, на напугали все-таки девочку, нет? А вот мы и сидим. Как раз-таки те вот самые начальные сцены, которые нам... О чем-то Рассказывали С самого начала Вот она Осуждаю курение Курение вредит вашему здоровью Напоминаю, ребята Зверята Все началось с мертвой девочки И вот мы начали ему травить историю Да, с чего все началось И вот это вот все Рассказали Но это еще не конец, сто процентов не конец. Будет что-нибудь или нет? А Лили? Неужели мой отец... Нет. Он бы этого не сделал. Он не смог бы. Он ее любил. Он любил вас обеих. Тогда что с ней случилось? Что это за место? Здесь он ее держал. Да. Та комната существует только в одном мире. Другому миру она не та. Недоступна Томас создал ее, чтобы иметь возможность Побыть одному Только там он мог чувствовать себя Нормальным Понял Мог укрыться от своих способностей И от меня Комната пригодилась Когда Лили Стала... Нестабильной? Unstable. Нестабильной? Что это значит? Too, like... Она тоже медиум, Мариан. Really. Power... И очень сильный. Видимо, это семейная. Ну, когда Ричард ее обидел... В ней что-то пробудилось. Сам да Что-то ужасное. Я знал, что она, она... однажды оно вырвется на свободу. Я же испугался, у меня же Вот чего боялся твой отец. Он хотел предотвратить это. Вот почему он позвонил мне. Но это значит... Да. Лили жива. И еще ее можно спасти. Найди ее, Марианна. Где она? Где моя сестра? Ты сама знаешь. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Озеро. Мотылечек. Стартл. Эта тварь уже близко Иди, я задержу ее Насколько смогу Я тебя не брошу Всех не спасти, бабочка моя Уж я-то знаю и еще. I'm sorry. Мне жаль. И он ее выбросил. Это была его дочь, блин. Это очень грустная Вот сцена. Вот это сцена грустная. Хочется пальцем в столе поговорять, насколько это грустно было. А ярко-то, что так ярко-то, зачем так ярко? Так, вот мы... С... Ну, еще одну катсцену посмотрим. Вот как мы упали, как мы не в себе, пока мы... В бессознательном состоянии. Валяемся. На полу бункера. Уже за решеткой какой-то. Что происходит? Нет, нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Вот решетка, лестницы. Что-то мне это напоминает, конечно же А, соберите разбитое зеркало Выполнили задание, все, выходим наверх Доберитесь до озера Сейчас мы пойдем к тому самому озеру Посмотрим, что там происходило, случилось и что там нас ждет Надеюсь, что вот сейчас вот-вот Вот-вот мы уже добьемся Добьемся, до конца пройдем то самое Что тут нам предначертано в этой игре Угу Выходим, выходим, выходим Шиф недоступен, боже мой, это оно Начинается какой-то трек, наверняка с авторскими правами, то место Я тысячу раз шла этой дорогой во сне Я знаю здесь каждый камушек Но это тот... Э на этот раз что-то изменилось Наверняка что-то плохое в плохую сторону изменилось Не хотелось бы, чтобы там на фоне что-то про, про, проскальзывало в наши уши, да, с вами Чтобы все у нас было тонально подобрано по то, чтобы мы были на первом плане в восприятии звука Иначе мы словим бан за использование других треков авторских, которые... Кто-то другой написал и запретил пользоваться ими, да, без какой-либо лицензии. Мы не знали такого хода событий, поэтому вот мы просто идем. Достаточно приятный трек, на самом деле. Хотелось бы помолчать и послушать, я уже близко. Я это чувствую, очень отчетливо чувствую. Хотелось бы насладиться моментом вот этой тишиной, пение птиц, дуновение ветра. Даже где-то вдали, если прислушаться Можно услышать, как озеро, либо океан ну, А, ну, мы же к озеру идем Озеро э, Пелескается о берега. Вот, так-то хотелось бы что отметить Что вот мы снова будем идти сейчас Сколько? Минут 20, да? Только для того, чтобы просто дойти Как так можно издеваться, не знаю Но, Хотя, может быть, вот оно, доберитесь до озера Уже, в принципе, мы добрались, как бы я был не прав, получается К концу над нами э, Сжалились разработчики игры И дали нам пройти Вот мы уже идем к тому самому пирсу А начало-то, помнишь, нет? Мы, короче, от кого-то, по-моему, убегали, да? И нас пристрелили на причале На пирсе Вот эта беда была Или это не в этой игре было, или в этой игре Не помню э, Да, вроде бы здесь Мы убеж... От кого-то бежали и нас застрелили. Ну вот мы подходим. Первая встреча сестры с сестрой. Первая встреча с сестрой. Посмотрим. Ну как бы не зря же, сколько мы тут шли по прохождению в этой игре. Как бы наверняка что-то это должно произойти. Да? Это Лили? тут ту ту ту ту тут -ту. наконец то ты на, ты пришла. Ляна, я тебя заждалась, сестренка. Маленькая сестра, да? Лили, я... Я не знала. Я не помнила, прости меня. Ничего. Так даже лучше. У тебя хотя бы была нормальная жизнь. Пусть и недолго... Лилиана, в тот день, когда наш дом загорелся, я заключила сделку. С кем? И измученная часть моей души вырвалась на свободу. Вот так вот, вот так вот. Не мучайте себя, делайте выводы. Ты про Твое чудовище. Но зачем? Чтобы спасти тебя. Она помогла нам спастись. Но взамен я должна была ее освободить. Чтобы она пожирала, разрушала. Убивала. Да Татышу. Резня в доме отдыха, Нева. Да люди умерли чтобы мы выжили да, и вместе со мной выжили мои демоны отец знал что мои силы опасны и он оставил тебя в больнице И он оставил тебя в больнице, чтобы дать тебе шанс на нормальную жизнь. А ты? Он пытался? Нет. Хотя, может быть, и стоило. Но он не смог это сделать. Вместо этого он запер меня. Хотя так он только сделал хуже. Монстр вырвался на волю. А теперь ты здесь. И только ты сможешь все исправить. Знаешь? Мы обе унаследовали не только дар отца, но и его судьбу, да. и сон. Сон? Но мне снится только девочка, которую убивают. На этом самом Персе. Это ведь ты. Разве этого не произошло? Нет. Почему так запутали? Не понимаю. Не, я не понимаю. Я я, я слишком глупый, тупо Я не понимаю. Ты видишь? Не прошлое. А, мы будущее. В этом сне. То чего я жду. Мы видим будущее. Мы видели будущее. То, что нас ждет. Пикалет. Я... конец всего. Но... Нет. Нет! Ты не можешь изгнать дух, пока жив сам человек. Вот почему ты так и не смогла убить монстра. Вот почему печаль не хотела уходить. Но... Ты же моя сестра. Вот почему это должна сделать ты. Мне не хватит сил. Монстр мне не позволит. Только ты можешь положить всему конец Только ты можешь сделать то, чем он Чем не справился отец Лилиана, я не могу Пожалуйста Не заставляй меня Мне жаль Это единственный способ избавиться от него И остановить черду смертей Лили Бах Бах Мариан Что происходит? Ага Старый костюмчик, теперь слишком маленький, тесный. Я из него выросла, он мне не нужен. Будет новый костюмчик, свет, его почти не осталось. Еще не совсем темно, но это ненадолго. Ты ошибаешься, есть еще один способ. Мариана, нет. нет. Что она делает? Нет. Это ничего не изменит. Ничего. Как ты и сказала, я твой единственный шанс. Не так ли? Тебе нужно медиум, достаточно сильный, чтобы тебя выдержать. Тебе нужна я. Других не хватало надолго. Ты их всех сломала. Мариана, не надо, пожалуйста Прости, но тебе Не тебе выбирать Это все-таки моя жизнь Нет, набить. Не надо Пожалуйста, сестренка Освободи меня Нет, не подходите Что же нужно сделать? Что же нужно сделать? Нам сейчас дадут выбрать, что нужно сделать. Я конец всего, я конец всего, я конец всего. Это ты должна сделать, это должна сделать ты. Она никогда не перестанет убивать. Ты довидёшь дело до конца. Только ты можешь положить всему конец. Всех не спаси, бабочка моя. А, батя, да. Батя этот, батя заручил, дал мне поддержку. Бам! Секретный агент Джона Сина. Лисенький и невысокий. Все началось с мертвой девочки. Самые первые слова из этой игры. Не знал, не знал, но тут после титров кое-что еще показывают. То есть нас не оставили без каких-либо там каких-то весточек, да? Но на прощание, на прощание. Часики-то тикают. Часики тикают. Это Томас Еще одна щель какая-то Огромная, громаднейшая щелюга Ну, посмотри Вот это ты, да ты, ты да, да, да, да, ты посмотри И вот это вот я хотел что, оставить без внимания? Я хотел вот это пропустить И не дать посмотреть вам Вот так вот, я даже не знаю Кого выбрала для убийства Марианна Да, вот такие вот у нас Пироги, дорогие друзья и прошли очередную игру. Всем могу поздравить нас. Нас становится по, по чуть-чуть понемножечку все больше и больше. За что огромное спасибо вам. Я хочу благодарить вас за поддержку, которую вы оказываете моему каналу. Мы вместе развиваемся, и наша семья становится только шире больше и интереснее. Надеюсь, на это. А тебе, дорогой друг? Огромное спасибо за просмотр. Поставь лайк этому видео, напиши в комментарии, что думаешь по поводу наших предложений или предложи прохождение своей игры, которую хотел бы увидеть на нашем канале. А с вами был Евгений. Всем пока! -у. Why why?